Всем привет. Решил снять видео по критическим нагрузкам для имитации Томагавка Доун Рейдж от Кербер. Данная имитация до тренировочного все-таки не дотягивает. Материал слабоват. Напоминаю, основание выполнено из ПВХ. Это пластик. Данная имитация создавалась для нужд трекбола, а именно для поражения противника в ближнем бою, а также для пафосных фоточек. В этом видео я буду ломать заготовки. По прочности они не отличаются от готового томогавка. В первую очередь я хочу продемонстрировать перелом при изгибе. Это вряд ли уже починить, но об этом позже. Теперь я покажу, на мой взгляд, самое слабое место в конструкции. Назовем это основанием мобуха. Как видно на видео, для дуэлей на томогавках данное изделие плохо подходит. Блок, удар и сломался. Третьим томогавком будем рубить табуретку, постепенно усиливая удар. В данной плоскости изделие неплохо держит целостность конструкции. И тем не менее, потрачено. В итоге хочу показать ремонтопригодность томагавка. Сейчас я склею его суперклеем. Но для фотосессий и легких постукиваний противников он вновь пригоден. помогав сломанный в начале видео, ремонту не подлежит, так как имеет рваные края, и склеить ровно его уже не получится. Вот и все, что я хотел сказать и показать для людей, интересующихся прочностью и для предостережения от нежелательной поломки. Всем пока!